здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 25 июля 2017 года канал арт-подготовка программа плохие новости я вячеслав мальцев со мной в студии андрей у нас прямой эфир вещаем мы из а, шалаша да? уже так вот серединке сяду до новой исторической эпохи осталось 102 дня так что сколько скоро 100 дневка у нас и а, вещаем мы в прямом эфире, я уже сказал да так вот сейчас я включу чат чтобы вас видеть так, так, так чат. никак я чата не вижу нет чата чата нет так ну пока тогда пока без чата наверное, попробуем так, сейчас какие у нас новости, расскажи тогда, пока мы будем чат тут делать. Опять же, новость такая, всем большой привет от Марка Гальперина. Угу. Он э, бодр дуком, к сожалению, пока находится под домашним арестом, но опять же всем большой привет передает и не перестает надеяться, что... Боевой дух соратников не упал, а наоборот крепчает. Поэтому еще раз напоминаю, что у нас по воскресеньям проходят по всей России прогулки свободных людей. И всех мы зовем, ждем на этих прогулках. Приходите, показывайте власти, что мы есть. Что да, мы есть. завтра фотографии покажем с Манежки. Да, в общем-то, там говорят... Чубайс приходил, но не Анатолий, да? Вот, и тут много шуток по этому поводу, но я могу сказать, что что шутить-то? Если человек приходит на Окупай, и мы всех призываем приходить на Окупай Манежки и свои мероприятия делать по всей России, то есть наши общие мероприятия, то этот человек достойный, он не боится этой власти, он за свободу, он за наши с вами права, поэтому... В общем-то, вот. брат за брат, сын за отца не отвечу, да брат за брат не отвечик. Поэтому я с удовольствием пожму руку каждому, кто придет на окупай, каждому, кто скажет свое слово против этой власти. Так вот, нам предложение приходит, мы все разберем по поводу э, помещений в Москве. То есть мы продолжаем искать и вас просим. Тоже помогать Мальцев Агент Чубайса. Ну, нифига себе, вот это да, вот что точно нет. Если, если, смотря какого, да. Значит, у нас возникли, надо сказать, некоторые с Ютубом проблемы. Камикадзе вот оказался прав, да. То есть у нас э, уже не первая программа наша почему-то висит и в обработке и не закачивается. То есть вот вчерашняя программа с ней это случилось. Сейчас мы эту программу проведем, посмотрим, что получится и будем думать, что делать. Может быть, будем вешать, проведя в прямом эфире, потом еще вешать в записи. Так что, так, так, вот. Тарасова Юля написал письмо. Я прочитал. Спасибо. Очень интересное письмо. Касается образования. Да? Так, Потом вот важное сообщение по поводу 23-30 июля проходит за свободный интернет. Против политических репрессий. Акции проходят. Значит, 25 июля Астрахань. Митинг с 18 до 20.00 в парке АТРЗ да, по улице Боевая, 53. Великий Новгород тоже 25 с 18, с 18 по 20.00 на бережной реки Гзень возле памятника Петру Первому. Воронеж, пикет с 18.30, площадь Никитина, тоже 25, это я пока 25 число. Новосибирск, 19.00, на улице Челюскинс, пикет в защиту политзаключенных. Пенза, 17.00, пикет э, в сквере Дзержинского. Самара, тематическая встреча свободных людей, подробности, э, вот тут ВКонтакте, ссылка. Тогда нужно эту ссылку сейчас поместить. Андрюш, помести сюда, пожалуйста, в чат. А у тебя же есть это. Вот... вот, посмотри. Вот она, эта ссылка. Вот у тебя же она же там есть. Ты ее можешь взять и, и поместить. Так, Ярославль, серия одиночных пикетов. 14.00 в Кировском районе города выйти на свой пикет может каждый пишут согласен 26 июля киров тоже вконтакте сбросили информацию Но лучше так чтобы можно было сказать ее так и вот другие тоже сбрасывают везде вконтакте так что ты повесь тогда Андрюш Агитационный материал для акций против репрессивных законов за освобождение политзаключенных тоже э, сброшен э, адрес ВКонтакте. Так что не ждем, а готовимся. Э, значит, в, по Екатеринбургу Виктор Балдин получил 12 суток. То есть у нас уже такие вот новости, как с полей сражений. А Елена Пари потерял сознание в зале суда, увезли в больницу. От госпитализации она отказалась. Вот тут пишут, что непонятно сама отказалась или попросили отказаться. А, в общем, до суда 48 часов их держали. Это вот как раз из-за знамен артподготовки. Так. И вот 48 часов пишет и стекло. Обвинение не вынесено никакое. В общем. Посмотрим, что из этого получится. А в Томске из суда госпитализировали пенсионерку, которая обращалась к Путину. Помнишь, обратилась к Путину пенсионерка и возбудили административное производство против нее в связи с тем, что значит, она там что-то собрала митинг незаконный, а вот теперь ее в суд потащили, и там в суде ей плохо стало, и скорую помощь не вызывали, и 20 тысяч присудили, в общем-то, то есть издевались по полной программе, просто по полной. При этом сообщают, да, как-то вот, раз мы говорим о больницах, о госпитализациях, вот такая новость пришла, я думаю, что это новость первого порядка, что то в 2016 году число больничных коек уменьшилось на 23 тысячи. В России это значит Минздрав рассказал, причем он рассказал, что это сокращение связано с эффективной работой дневных стационаров. То есть смертность выросла, количество коек уменьшилось эффективно работают. можете представить. Я сразу вспомнил э, Гоголя и, в общем-то, помнишь, больной не успевает войти в лазарет, как уже здоров. Помнишь, когда э, Хлестаков спрашивает, а то место, которое, где мы были, это больница, говорит, да, говорит, вы, вы, вы, говорит не поверите ваше съятие. Да, но все больные, как, как, когда я стал э, Самое, принял начальство, да, все больные как мухи выздоравливают, вот так и здесь, то есть начальство такое хорошее, что все больные выздоровели как мухи на 23 тысячи, количество мест уменьшили, на врачей только в одной Москве сколько там, сократили, 6 тысяч, ну в общем, а что, а зачем, а зачем, ну им же нужно, чтобы мы все подохли. Им же не нужно, чтобы мы жили подольше. Представляешь, если люди живут подольше, значит им нужно увеличивать пенсию. Вот, например, работающим пенсионерам это нас услышали. Помнишь, я сказал, что, говорю, а что работающим пенсионерам не, не прибавляют. Они говорят, вот всем прибавим, а работающим не прибавим. Я говорю, так за них непосредственно платят, за этих работающих пенсионеров. Ну, прибавьте им. Ну, это же... Как бы, Арифметика-то очень простая, дважды два. Но они, на арифметиков не знают, или жадность такая. Так вот, кто-то услышал. И знаешь, максимально сколько прибавят работающим пенсионерам в следующем году, как ты думаешь? Вот максимальную сумму. 222 рубля. Почему 222? Ну, просто, наверное, палец застрял, помнишь, как в том анекдоте, когда звонил. Звонит мужик, да, постоянно, говорит, почему вы звоните постоянно мне, а у вас, говорит, номер 777777, говорит, ну что, а у меня палец в диске застрял, вызовите скорую помощь, да, вот так и здесь, у них тоже палец в диске на только на двоечку застрял, 222 рубля, там, наверное, это заело в компьютере у них. Еще одно маленькое дополнение по поводу прогулок и окупай мы не сказали, но вот напоминаем, что в Чебоксарах будет проходить акция «Окупай в Чебоксарах». Это как раз перерочено к дням до 5 11, 2017. 27 июля будет проходить 5 часов вечера около колеса Бодрени на набережной. Да, и вот Следственный комитет предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке. Но ну, прежде всего, конечно, интересует 5.11, 17 и подобные, потому что никак они его не могут заблокировать. И вот как раз э, мы сейчас покажем прогулки. Дошли мы, да, оп, так, стоя я что-то не вижу я прогулки, я у меня. Вот, прогулки. Их видят все, да? Так. Альметьевск. Вот, и я уже увидел хорошо. Так. Арсеньев. Барнаул. Молодцы. Там Костик. Я не вижу, что-то маленькая фотография. Вы... Выкса, ага. Искитим. И написано герои Советского Союза. но ну, вот это вот точно. На самом деле, вот люди, которые выходят, это герои, герои прям серьезный. Новосибирск. Очень приятно всех видеть. Нурлат. И. Знамя, которое теперь изымают, потому что оно экстремистское. Да? Хотя никакой суд, нигде не, наши знаки, никаким экстремистским не признавал. Омск. Пермь. Да, вот тоже куб с ä, значком СВ. И тоже это экстремизм теперь. Санкт-Петербург молодцы санкт-петербург сразу видно вода знамена молодцы санкт-петербург вообще всем все молодцы кто кто держится почему потому что м -м -м, это очень важно то есть важно чтобы уфа э -э первая волна которая будет чтобы она Сдюжила и все и тогда сто процентов царевщина тогда сто процентов все получится Энгельс так спасибо завтра мы еще тогда покажем фотографии Опа. ага вот так. И дальше к новостям. Да, вот по вопросу Национального агентства финансовых исследований больше не менее треть россиян знают о существовании криптовалют. Ну, в общем-то, это объяснимо. Я честно тебе скажу, я не могу объяснение получить, почему треть то знает. Понимаешь, треть знает в России, что есть криптовалюты. Это вообще удивительно. И то, наверное, благодаря Рефкоинам, да, <смех> многие узнали, потому что ну, настолько мы вдали от всего этого находимся, от информационного мира, да, что вот та волна, которую он к нам пришел, это цунами. Почему, говорят, там путинцы считают, что они могут удержаться? Они не могут удержаться. Потому что если для кого-то это так вот. Волна за волной, то здесь это цунами. Что такое цунами? Это когда море движется на тебя. Не просто какая-то вода. Вот все море перемещается. Вот информационный мир так заходит в Россию. Вот как море. И все. И везде. Он везде. Так что вот спрашивают, Вячеслав, почему видео не загрузить сайт артподготовки, а только через контакт? Это о чем? Кремальцев будет встречать 5.11.2017 вместе с вами. Там же, где и вы будете. Я надеюсь, что это будут баррикады. Очень мне хочется. А вот Саракин передает, э, передайте Мальцеву, в Крыму э, каналах подготовка блокируют. Нифига себе, какие молодцы Какие помощники для Папы Карла? Не, ну мы понимаем, что сейчас они будут пытаться что-то сделать перед 5-11, то есть они в с 1 числа ноября месяца хотят похоронить, чтобы нам руки связать, как они думают, это очень важно, ну потому что как бы, они определенные ссылки нашли на эти источники, да, так сказать, переноса информации. То есть у нас в основном все открыто, и поэтому эти ссылки, они тоже были открытыми, поэтому они их нашли, они за них ухватились, они, они приняли законы, они думают, все, ну теперь-то мы победили, потому что мы же вот VPN закроем, они не смогут передать там три зеленых свистка, как в армии говорят. Да. А, вот. а вот в России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку. Вот это тот самый главный, самое, самое основное ужесточить наказание за незаконную перепланировку. Вот удивительно, есть страны, где даже наказание за это не предусмотрено никакого, но дома не разрушаются, потому что кто-то незаконно перепланировал. А здесь вот ты хоть что делай, и все равно от дураков не защитишься, во-первых. Во-вторых, ну, как другие должны быть методы. То есть, это должно быть влияние именно местного самоуправления, это должно быть влияние э, самих жителей, чтобы жители понимали, что они здесь главные. Не какой-то там ТСЖ, который на самом деле не из зрителей, не из э, жителей состоит, а из председателя какого-то, как правило, левого совершенно. да, И тех людей, которые делят их деньги, или там какая-нибудь управляющая компания. То есть всегда есть тот, кто решит за меня, всегда есть тот, кто э, соберет за меня, с меня за деньги соберет и решит что-то за меня. Так же и здесь. <свы> Поэтому это не решение проблемы. Вот регионы озвучили свои размеры курортного сбора. Но ну, не решились, конечно, они подойти к 50 рублям в день. И так сказали, ну ладно. Но и 20 5 тоже, понимаешь, там как-то руки все-таки жжет, да? хочется чуть больше ухватить, поэтому 30. Озвучили 30 таким слабым голосом. Я думаю, что когда будут принимать бюджет на будущий год, а будет это осенью, захотят больше. Закон изменят в связи с принятием бюджета региона, будут принимать и скажут, так вот мы сказали 30, но это мы сказали в июле, да, это мы плохо посчитали, а на самом деле надо 48-50, понимаешь, вот так будет. Посмотришь, я это проходил, я был региональным депутатом и знаю, как там поднимают расценки на то, на чем можно, то есть там, с чего хочешь, вот, с чего можно было, там, с игорного бизнеса, с этого с в дорожный фонд там, и так далее, то есть с всего, что можно, нужно было ухватить и вырвать прям с мясом. Мальцев тебя еще не прибили? Нет, меня еще не прибили. Так что... Как вы создавали с Володиным Единую Россию? Вот интересуется, Карлсон на ветру. Такую Карлсона на ветру? Ну, я же не один с Володиным создавал Единую Россию. То есть я так понимаю, идея это была и это вовсе не Мальцева, и не Володина идея была Суркова создать единую Россию, да, из отечества и единства, поскольку организации были антагонистами, и тогда меня убедил Говорухин, который сильно не любил Путина, что это будет организация, которая способна противостоять Путину, и все, и меня, кстати, там не сильно хотели видеть в этой организации, но благодаря Володину и там каким-то другим связям, в общем-то, и я туда зашел, и очень неплохо зашел. Ну, через год я уже оттуда катапультировался. Но в 2003 году я катапультировался. Причем вышел с заседания через закрытую дверь. Я плюнул, сказал, ну у вас... Встал и пошел. Это было в Паксе и на крикнул, в крик, Вячеслав, Вячеслав дверь-то закрыта, а она там, оказывается, забита была. Но я в таком нервике был, что дернул и открыл ее вместе со всем. Ну, просто вынес ее из проема, эту дверь сказал. Для нас все двери открыты и ушел туда. В общем-то, так вот было. Это было в 2003 году. Так что все, что после этого сделал партия Единой России, это не ко мне. Наоборот, в 2006 я был автором нашего манифеста борьбы с партией Единой России, который везде публиковался и даже дело возбуждали уголовные, но потом быстро прекратили. Когда узнали про авторство, я все-таки зампредом думал, было а решили, что оно ну, не стоит связываться. А Вице-президент Российского общества психиатров рассказал о влиянии спиннеров на детей. Mm -hmm. Причем он сказал, что спиннер практически ничего из себя не представляет и так далее. Я, в общем-то, нормально отношусь к Зурабу Кикелидзе. он такие умные вещи говорит, но я могу ему сказать, что здесь все-таки, наверное, не надо быть психиатром, да, чтобы... Говорить вот об этих спиннерах. Наверное, психиатр ничего не поймет. Потому что с точки зрения психиатрии никакого вреда, как собственной пользы этот спиннер не принесет. Но я обратил внимание на одну особенность. Все дети играют подшипниками. Очень любят дети подшипники. То есть, придумывают, и когда нет игрушек, то есть, подшипников мастерят очень много интересных вещей, любят их крутить на всяких палках, прицеплять э, всякие там эти железки, катать, трещать и так далее. То есть, ну, это чисто детская игрушка, и все, что вращается и вращается свободно, вызывает у человека радость. Человеку не нравится, когда что-то тормозит, понимаете? И вот когда он видит, что есть определенная степень свободы, то это вызывает у него удовольствие, веру в жизнь дает. Поэтому это позитив, этот спиннер, это стопроцентный позитив, и поэтому людям это нравится. Я не знаю, почему психиатры не могут это объяснить и, и говорить, что это там как-то как вот, да... Вот, вот, вот, вот, вот, видите, какой <звы> <звы> гипноспиннер, да, смотрите, мне в глаза, <звы> вот видите, какая хорошая штуковина, <звы> так что, я думаю, много вещей, которые продаются в очень дорогих магазинах, и вот он говорит какие Кикелидзе, что будущего у спиннеров нет. Ну нет же, есть, конечно. Посмотрите, в дорогих магазинах продаются всякие изделия, которые похожи на вечный двигатель. Вот тяга к вечному двигателю, это тяга к вечной жизни, это к утраченному раю тяга, вот раз и никаких помех, он крутится, представляете, это вот тяга к утраченному раю, что движение, которое будет продолжаться вечно, да, там, а, как знаменитые там слова, которые в различных мистериях применяли еще там почти две с половиной тысячи лет назад, да, Сатар, там, Сатар, Арепати, Нет, Опера Ротас, да, то есть, с любой стороны читай, хоть так, хоть так, там, Узник, ну, или кто-то там, Сатар в Ерме сообщает движение колесницы, кто-то, Вечный Двигатель, вот она, главная мистерия, понимаешь, вот, поэтому это тянет человека, ребенок, он очень чистый, это... Память о потерянном рае, может быть, о перонатальном периоде, как сказал психиатр, я не знаю, я не специалист в этой области, я это чувствую спинным мозгом, инстинктивно. Если, конечно, кто-то начал бы там в этом направлении работать, я думаю, что нашел бы очень много там, может быть, даже и что-то фрейдиское там нашел. Ну, на на надо заниматься такими вещами. Но самое главное сказали, что это не вредно. Все, слава богу, теперь будем крутить и, и не заботиться. Да. Ну, еще же, это главный символ солнца. Движение великого светила по кругу мироздания. Но, скорее всего, злые языки теперь будут считать вас главным продвижением спиннеров. Да почему? Да. А в Краснодаре трое мужчин украли из магазина 200, 200 пачек жвачки. Ну, молодцы какие. Это главная новость. 200 пачек жвачки украли. Все, теперь их должны расстрелять незамедлительно. Это была главная новость, которая показывает замечательную работу полиции. Которая разгоняет путинских недоброжелателей, а еще ловит тех, кто украл жвачку. Все. Ну, вот это вот такие основные два... Два основных удара по правонарушителям. То есть поймать всех, кто жвачку ворует, ну там сигареты, пиво. Что там еще хлеб, да, колбасу, там, ну, как отец Федор, вернитесь. Я отдам вашу колбасу, снимите меня отсюда. Так что вот это прям очень-очень характерно. То есть, такое впечатление, что у людей уже так все есть, но жвачков не хватало. да, это очень важно. В Владивостоке зато полиция вернула пассажиру самолета 2 миллиона рублей. Ну, если бы, может быть, он летел не в самолете, а забыл в другом месте, может и не вернул бы. Ну, тут, наверное, все-таки не полиция, да, все-таки авиакомпания. Трупы двух работников нашли в на свинокомплексе «Ариан» по Челябинскому. Ничего тебе не напоминает? Мы только что новость давали, что два человека погибли в свинокомплексе на Камчатке. Это другая новость. Это вот 24 числа в понедельник пришли, а там два трупа. И То есть, представляешь, на Камчатке погибли в таком же свинокомплексе. В совершенно идентичной ситуации погибли люди, и никому в голову не пришло просто там узнать. Ребята, а там у вас в свинокомплексе, может, тоже можно погибнуть? Вообще всем похер. Представляешь, насколько похер. Там при большевиках бы это случилось. Там всех бы подняли на уши, там скомандовали, все бы начали маршовать. Много было бы лишних движений, херни полных, понимаешь? И, но, по крайней мере, такие вещи бы э, не произошли. Сразу не произошли. Через полгода, может, и случилось бы то же самое. Забухали и, и все. Но сразу бы ни в коем случае. там билет на стол, там туда-сюда. А здесь сразу меньше недели, все, еще два трупа. Сколько надо ждать еще трупов, которые сейчас задохнутся? Ты посмотри, с начала июля месяца в канализации куча народа задохнулась. Ну, там газом каким-то задохнулись пять человек, да? В Свинарники в этом. И, и снова опять в свинарники. То есть опять надо ждать, что сейчас в канализации опять кто-то задохнется. Ну, или опять в свои навыки. Вообще, это странное явление. Вот один из э, псих психологов подметил, э, такой термин даже ввел, как э, «экзистенциальный мороз». Это нарастающее количество бесконечных смертей, которые обесценивают... Э, ну, да, пред... да, да следующие, да. ...привыкают настолько к тому, что это уже стало обыденностью, такое количество смертей... Раньше к этому относились как с более глубокими переживаниями, а сейчас это что-то стало рядовым. Вот пишет закон парных случаев. Да, раньше это был закон парных случаев, сейчас нет, а сейчас это волна. То есть если она не остановится, это вот как с турниками, да? там с этими с воротами, вернее, с футбольными и хоккейными воротами, которые падали на детей и убивали. Да? И вот там они уже, когда каждую неделю стали падать, мы уже стали голосить. Когда кто-то что-то начал делать. Вот каждую неделю убивало по ребенку. Этими воротами. Сейчас вот то же самое, я так понимаю, начинается с качелями. Ну, это, это продолжение этих ворот. Под Липецком охотника за металлом, металлом раздавила бетонный плитой. Старая ферма рухнула. Ну, классическая вещь. Я помню, когда зампредом дом был, что-то председатель был. В отъезде ä, приносят эти э, сводки о происшествиях. И там такая страшная сводка была. Как метал воровали жутким образом. То есть у меня э, помощница э, с подружкой. Они вышли э, к остановке в Энгельсе. И значит стоят ждут троллейбуса. Подъезжает мужик на машине, говорит, что вы ждете, троллейбусы, дуры, посмотрите, проводов нет. И они смотрят, действительно, оказывается, кто-то ночью смотал два километра проводов да, троллейбусных, представляешь. Ну, вот такие были интересные времена, и там какой-то молодой человек залез на... Это, господи, ну, на столб, да, да, на опору линии, высковольной линии электропередач и ножовкой стал отпиливать провод, который был под напряжением. И пробило, и он висел при помощи ног, но там что-то все было заизолировано. А единственное место, которое было не заизолировано, это между ног. И как раз дуга да. там. Получилось, его доставили в больницу, он абсолютно целый, а там ничего нет, у него там отстрелило все, представляешь. Так что, видишь, вот такими, такие охотники за металлом, они, в общем-то, иногда бывает, подпадают под бетонную плиту. И, как ты понимаешь, это не самый худший вариант. А, в очередной раз шестилетний мальчик в Омске выпал из окна, то есть это очередной ребенок погибший. да. Опять, опять сетка, опять ребенок, опять окно, и вот я так понимаю, что это должно предостережение там через каждый там, я не знаю, час на Первом канале идти, но они там показывают всяких дегенератов, рассказывают, какой охеренный Вова и так далее. Никто не предупреждает почему-то людей. То есть о тех вещах, которые можно понять, которые можно запомнить, да, и которые можно изменить. Они не хотят это менять, почему? Потому что их задача, чтобы мы все передохли. Упавшие качели убили восьмилетнего ребенка в Крыму. Ну, классическая опять пошла волна, так что я вот всех прошу, имейте в виду качели, ворота, всякие турники и так далее. Проверьте сами, взрослые, проверьте, потому что не висните так, потому что они падут также и на вас и прибьют также вас, поэтому проверяйте каким-то иным путем. А в Челябинске настройки стройке рухнул кран. Рабочего забрала скорая. Ну, вот видишь, краны тоже, они падают тоже волнообразно, как это ни странно. То есть, ну, в ближайшее время услышим о каких-то экскаваторах, которые упали в этот... В, в, в, господи, в котлован. Они почему-то все вместе. Краны, которые упали на дом, экскаваторы, все это вот прям, волна идет, идет, идет потом, чик, прекращается, и ничего, тишина. Кого-то строить перестали. Потом опять. В Армении хотят освободить виновника ДТП в Новой Москве с 18 погибшими. Да, вот Грач Арутюнян, помнишь, который на машине в Новой Москве протаранил автобус-гармошку, когда 18 человек погибло в 2013 году, был страшный такой случай, ему машину дали, ну, совершенно... Разваленную, как обычно все у Камазов, там у всех этих машин, подвязывают тормоза, потому что давления нормального нет. Если давления нормального нет, машина не едет, потому что у нее автоматически блокируются тормоза. И чтобы этого не происходило, подвязывают эти пружины, и машина фактически не тормозит. То есть она, если теряет тормоза окончательно, то все, ты никак не затормозишь. Поэтому, ну, я что могу сказать, что его отдали отбывать наказание в Армению, и там его освободят, ну, все, вот там решили, что он отсидел достаточно. Тут даже комментировать я как-то не хочу, потому что, не, ну, вина его установлена, он реально виноват, формально, со всех сторон он виноват, формально. Но по-человечески, конечно, можно понять, что, ну, что человек, лишенный всего, да, ему дали возможность работать вот на этой раздолбанной машине, как-то кормиться. Он решил проскочить на русский авось. Не получилось. Да? Причем, я так понял, он там самый главный преступник, вот этот водитель. Поэтому... Там, конечно, масса других людей, которые должны были понести наказание. Самолет А-24 сгорелся в аэропорту Тикси, прилетел он из Якутска, я так понимаю, в Тикси, потом должен был лететь в Якутск. Была первая информация, что двигатель загорелся в АН-24, а потом сказали, что не, не загорелся, что самовыключение двигателя произошло. Вот оно как называется, пожарным на борту называется самовыключением двигателя. И в общем-то всех успокоили, ничего не, не произошло. 29 взрослых, двое детей очень комфортабельно комфортно извиняюсь, долетели до Якутска на АН-26. Напоминаю, что А-26 это грузовой самолет, предназначенный для перевозки, ну, в самом лучшем случае, животных. То есть, говорит, ну, все нормально, с комфортом долетели, что, не привыкать из Тикси в Якутск-то, ну а чего, почему нет? Ну, это такой же А-24, только грузовик. Ну, это все, что взять вот там. МАЗы, да, есть автобусы МАЗы, а есть грузовики МАЗы. То есть вот авто, ехали в автобусе мази, он сломался, говорит, ну что пересаживайтесь, вот в этот МАЗ, какая разница, прямо в кузов. А в Саратове 10 человек госпитализированы после ДТП с маршруткой. Водитель маршрутки уснул. Классическая ситуация, то есть на дороге очень здорово сейчас засыпать, потому что люди сильно утовляются. Все загружено, пробки, в пробках народ хочет спать, и поэтому сейчас такие ДТП будут расти только и с автобусами, ну, так что то, что Вов там по поводу лицензирования сказал, про автобус он сейчас должен еще и про маршрутки сказать про лицензирование, с этих тоже надо деньги собирать, какой то особое там лицензирование. В Москве 25 июля полиция разыскивает одного из участников крупного тп на Волкованском шоссе в Москве, скрывшемся с места аварии. Ловят, как в том фильме. Помнишь, говорит, ловит, Якина. Помнишь, Иван Васильевич меняет профессию. Ну тут ничего смешного, там Мерседес сгорел, четыре человека пострадали. В общем-то, не знаю, в какой мере, не знаю, поймали ли этого водителя, но.. Ну, в общем-то, он решил, что не, незачем да, дожидаться, пока тут придут и будут все замерять и не нюхать, чем от него пахнет, он решил стартануть. Причем, я так понял, поймали другого водителя, вот, того, который протаранил 12 машин, и было это 20 июля. Вот его сегодня поймали, Четыре дня, пять дней ловили Известия сообщают что барельеф гоголя рухнул с фасада дома писателя в москве известия как всегда несут пургу полнейшую вообще просто жуть вот кто там работает вот кто работает представляешь рильеф упал с дома писателей никакого отношения к гоголю он не имеет Правда, барельеф гоголя ну что продемонстрировали известия? Они взяли, я так понимаю, залезли, наверное, просто э, в это в Википедию, да или куда, я не знаю. Вынули вот эту мемориальную доску, которая на Никитском бульваре находится, в доме музея Гоголя, и присобачили к своей статье. А статью взяли ту, которую написали э, в э, пресс-служба Московской мэрии. То есть вообще люди работать не хотят. Вообще не хотят. Просто вчера у них Трамп спускает авианосец в этих известиях. Сегодня у, у, у дома Гоголя да, отвалился барельеф. И они показывают доску. И, и совершенно их не, не, не, не парит то, что это дома в разных местах находятся. Более того, тот дом, от которого отвалился барельефом 1907 года. А Гоголь, если мне не изменять, в память в 1852 помер, да, то есть 55 лет между ними. И до фонаря совершенно, то есть вот я не понимаю, то ли профессиональные журналисты все разошлись, то ли все забили на это дело совершенно, Но я вот читаю то, что пишут в СМИ, и мне, иди, удаюсь, да, вот, значит... Хотел еще показать эти барельефы, которые отлетели. Там что интересно. Вот. Гугль отвалился. И тут обратите внимание, все как бы, все подружки по парам, все обнимаются, целуются. А Гоголь там единственный, кто ни с кем не обнимается и не целуется, и поэтому, может, отлетел. То есть так ему все дело. Вот этот Пушкин с Толстым ты целуется, это не отлетел. Видишь, Пушкин и Толстой обнимаются, целуются, так им хорошо там. Это, я не знаю, очень меня всегда радовал, радовал этот дом, а вот Гоголь не выдержал, да. Но, ну, может быть, он знал, что известия там будут что-то придуриваться, поэтому решил по-своему по-гоголевски приколоться. Да? Так что такие вот дела. Тут в чате человек по имени Олег. Вопрос задает. Очень странный вопрос. Такое впечатление, что Олег э, как-то не знаком с совершенно с программой, которую можно было бы прочесть на сайте 5.11.2017.org. Он спрашивает э, «Мальцев, я из ДНР, мы все в России хотим. Э, в Россию хотим. Ты присоединишь нас, когда станешь президентом?» То есть э, про прямую демократию, про возможность референдумов, решения людей самостоятельного, куда идти. Вот он, наверное, не скажет. Не, ну ДНР и ЛНР это сейчас горячая точка, где льется кровь с обеих сторон русских людей. Наша позиция абсолютно четкая, мы ее миллион раз высказывали, что ДНР и ЛНР пока существуют государства, я их не сильно люблю, любое государство, которое есть, но оно входит в состав Украины, и поэтому никого никуда, никому присоединять мы не будем, безусловно а вот самим присоединяться с удовольствием. То есть Украина хочет в Евросоюз, и мы тоже хотим соединиться с Европой. Россия – это Европа, поэтому с удовольствием мы все... Я думаю, все вопросы можно решить и Абхазии, и Осетии, и ДНР, и Крыма, просто объединившись с Европой, да, сказать, вот, мы часть Европы, часть той цивилизации всеобщей и так далее где не будет границ. И, соответственно, так как если это будет единый агрессивный блок НАТО, да, единый агрессивный блок НАТО, то, наверное, тогда и он же сам против себя воевать-то не будет, агрессивный блок НАТО. Ну, наверное, тогда всем будет хорошо. То есть как раз вот те вещи, которыми путинцы пугают, они как раз нам и нужны. Эти вещи, которыми они пугают. Потому что там нет ничего страшного. Жить в мире лучше, чем воевать. Да? Торговать лучше, чем санкции. Да? Получать как какую-то материальную помощь лучше, чем нищемствовать. Кушать лучше, чем голодать. Но если только человек не голодает в каких-то медицинских целях. Да? Поэтому это же элементарные истины, которые, в общем-то, нам почему-то приходится получать. И даже мне самому, с позиции даже такого взрослого возраста, приходится пережить какие-то проблемы, чтобы понять, что это истина. То есть, чтобы эволюционировать, нужно вот это вот все было нам пережить. Крым, ДНР, ЛНР и все такое прочее, это нужно было нам пережить, чтобы эволюционировать. Потому что мы никогда в жизни не поняли, что такое хорошо что такое плохо. Ну так мы устроены, я не знаю почему. Красноярский разыскивает девочку, пропавшую в тайге. Да, я надеюсь, что ее уже нашли, потому что эта информация... Но пока подтверждений нет. 14-летняя девочка ушла с мамой собирать ягоду, да... По ягоду пошла и, и пропала. Ты знаешь, вот вопрос такой вот этим к путинским хмырям. Э, ваши дети для того, чтобы прокормиться, они ходят, собирают грибы, ягоды, которые причем сейчас непонятно кому принадлежат в связи с новыми путинскими законами. Вернее, понятно кому. Не тем людям, которые это собирают. То есть, их могут ловить, штрафовать и так далее. Представляешь? Тут может еще даже та такой вариант быть, что маму этой девочки еще и оштрафуется. Незаконный сбор там. Я вспоминаю тот мультик чьи в лесу шишки». Помнишь, как там волка поднагрузили? Вот так хочется вот этим сволочам по башке надавать. Говорит, «Ну, твои шишки, вот они, твои шишки». Собака такая. В садке Челябинской области пропала девочка, 14 лет. Саз, это ты кому все объясняешь? Троллю зачем? Да тролль, понимаете, тролль это часть меня самого. Очень часто вот голос тролля, это какой-то голос внутри меня самого. Я очень часто самому себе объясняю. Поймите, да, потому что ну, мы же только, только дураки не имеют никаких сомнений, они прут там на прополу, потому что ну, у него броня 7, 7 сантиметров. И если тролль задает важный, правильный вопрос, конечно, нужно ему объяснить, прежде всего объяснить самому себе, своему товарищу, вам, своим соратникам. Вот это, это очень важно. Иногда вопрос тролля более важный, чем вопрос соратника. Ну потому что как а, а, а, с одним соратником мы встретились, сидим, кушаем, пьем чай. Он молчит, я молчу. Ну я жду, он будет вопросы задавать. Ну пропили чай, он мне пожал руки. Очень умный человек. Я говорю, ты меня что-нибудь спросишь? А что спрашивать? Все ясно. Все ясно, что спрашивать? То есть он, он абсолютно знает тоже, что и я. Ну, нам даже говорить не о чем. Ему просто хотелось бы сеть, попить чай, вот таким образом пообщаться, там, на телепатическом уровне, на каком? Потому что он знает ответы на все вопросы. Может быть, даже я их не знаю, а он уже знает, что я отвечу на этот вопрос. Поэтому начну о чем говорить? СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР. Да. Ну, вот. Тут еще сообщение о том, что в Челябинской области пропала девочка, ушла на прием к врачу в обед и все, потом телефон отключил. Но будем надеяться, что ее найдут, что все будет хорошо. вот Да, странная такая в информация, причем Wall Street Journal написали. Ну, может быть, для них это и сделали, нарастили. Китай, может быть, для них как раз, для того, чтобы Wall Street Journal это написал, нарастил, скажет, ну, кто-нибудь там сейчас из серьезных СМИ про это напишет. А может быть, реально, в общем-то, решили как-то подстраховаться. Я далек от мысли, что Китай зайдет в К. КНДР, да, там с какой-то разгромной миссией, там захватит КНДР, да, такого не будет никогда. Ну, по крайней мере, вот в перспективе, ну как никогда, никогда не говори никогда, по крайней мере, до Нового года точно это не будет. Поэтому и навряд ли э, пугают толстого там мышцы демонстрируя. У него нет иллюзий относительно китайской армии, его незачем пугать, он все прекрасно понимает. То есть, если Китаю нужно будет Северную Корею снести, он ее снесет в одну секунду, но ему никогда это не нужно будет. Ну, по крайней мере, до Нового года. Да? Ну, поэтому посмотрим, во что это будет произрастать. Но если сейчас все подтянут свои силы к Северной Корее, я Южной сказал что Китай может Южную Корею снести, Северную, Северную Корею, Северную, конечно Корею, извиняюсь, я а то оговорился. Конечно, про Северную идет, про КНДР идет разговор. Вот. И если все подтянут свои силы, границы Северной Кореи, то есть Китай тут подвалит, с Запада, да, там, с севера России такая замечательная, тут с моря Трамп со своими авианосцами, и с юга, Южной Кореи такая в марше в таком. Ну все, тогда, тогда будет полный рокенрол, полнейший, потому что кто-то кто наверняка засандалит что-нибудь, кто-то наверняка ответит, будет очень весело. Поэтому посмотрим. Жилой дом обрушился в Мумбаи, 30 человек находится под завалами. Ну да, классическая форма, в общем-то. В Индии частенько такое случается. да. Мумбаи... Мне не нравится название Мумбаи. Так раньше хорошо звучало название, так оно было какое-то такое, знаешь... Ну, оно, может быть, конечно, колониальное слишком было. То есть, сразу же запах колониальных товаров чувствовался. Бомбей, Мумбай, ну что такое? Бомбей. Ну, индусы тоже проводят политику национализации. Гражданин Мальцев еще и великий геополитик. Ну, а почему нет? По крайней мере, те вещи, которые я говорю с точки зрения геополитики, они происходят все и гораздо больше сбываются, чем все каналы, которые официально вместе взяты. Это опять, наверное, смотрит человек, который никогда меня не видел. Возьмите, посмотрите, что был несколько лет назад и что я конкретно, так сказать, говорил. Предсказывал, не буду говорить, да? Ну, даже скажу, предсказываю, что и, и все, все ровно так и происходит, абсолютно так. Ну, потому что вот внешняя политика для меня открытая книга. Я всегда говорил, чтобы, меня спрашивали, как ты вот так хорошо можешь все про человека сказать, ему там что-то порекомендовать. Я всегда говорил, чтобы наверняка читать в душах людей, надо, чтобы тебе от этих людей ничего не было нужно. Почему во внешней политике очень хорошо предсказывать? Потому что мне абсолютно от них ничего не надо. Поэтому я вижу и чувствую, как, меня это как открытая книга. Во внутренней политике, конечно, здесь сложнее, потому что здесь я участник, и мне много чего надо. И здесь есть личные отношения, кого-то я не люблю там, и так далее. Ну, там, допустим, если в внешней политике я там только Эрдогана не люблю, и то это такая не нелюбовь. Как, бы, как это сказать, ну, не патологическая такая, не, не такая, как Путин, то во внутренней политике очень много персонажей, к которым я негативно отношусь, и поэтому это очень э, влияет. И, и это затуманивает. Конечно же, затуманивает. А во внешней политике ничего не затуманивает. Я там все вижу очень хорошо. Ну, так как что... Раз по поводу Эрдогана. Э, Сообщение, что он... Э рассказала о подписании соглашения о поставке российских С-400. Ну да, очень ему нравится так насыпать соли на одно место. Понимаешь, в чем проблема? То есть там вот рассказывают, что там США на высоком уровне выражает озабоченность покупкой Турции российских ракетных комплексов С-400. А российские всякие СМИ говорят, что это потому, что они, они такие замечательные, это С-400. А Эрдоган говорит, не потому, что они замечательные, а потому, что цена-качество, а соотношение в общем-то в пользу С-400. Он не говорит, что они лучше всех. В отличие от российских заявлений. Он говорит, цена-качество устраивает. Да? И вот тут важный вопрос. Почему американцы так возбудились? Просто у них тоже есть что-нибудь в ответ на С-400. С-400. Да, нет, ну, в ответ у них всегда все есть. Дело в не в этом. Дело в том, что Турция все-таки страна НАТО. И Америка страна НАТО. Они находятся на одной, в одних окопах на одной стороне. И у них есть один принцип унификации оружия. Оружие должно быть идентично везде. Эрдоган э, делает вещи, которые недопустимы для страны НАТО. Понимаешь? То есть это вызов не... не Помилуй бог, американцы не думают, что им придется бомбить Турцию. Зачем? У них там базы военные находятся на территории Турции. И Эрдоган не для этого покупает. Это чтобы отбиваться от американцев. Это нашим по ушам ездит. Это вызов такой, вот, выпад такой, плевок. Ну такой по-путински такой. Фу на вас. Фу на вас еще раз. Да, старайтесь, напоминаю, ставьте, пожалуйста, лайки под видео, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Это поднимает рейтинг канала в эфире. Не забывайте да. про лайки, пожалуйста. После протестов мусульман власти Израиля начали демонтаж металло-детекторов на Храмовой горе. Да, мусульмане, палестинцы посчитали, что на Храмовой горе не должно быть металло-детекторов, А в связи с чем там поставили рамки? В связи с тем, что... Какие-то мусульмане пронесли оружие и постреляли полицейских. И вот их убили, но ну, тем не менее, значит, решили поставить рамки, чтобы такого не повторилось. Ну, там массовые протесты, и рамки уже убрали, и вместо этого повесили камеры, которые должны там что-то, ну, в общем, короче изобличать преступников. Те камеры, которые обещали на проспекте Сахарова, повесить, но которых даже в природе нет в России. А в Израиле они есть, конечно, их повесят. Они будут там что-то вымерять. И те данные, которые есть в картотеке, они будут с ними сличать. И сразу устанавливать, в общем-то, опасных людей. Но есть администрация, Исламская, значит, которая вот э -э, управляет святынями э -э, на Храмовой горе, она призвала продолжить бойкот Храмовой горы. Так в общем -то. так, чтобы уж до конца довести, я не знаю, но ну, вроде как храмки сняли, инцидент исчерпан, но что-то там продолжается такая разборка. А вот в результате авиаудара по сирийскому поселку Арбин близ Дамаска погибли... Не менее 8 человек. Да, и замечательно, что центр примирения в Сирии опровергла информацию о воздушном ударе. А знаешь, почему опроверка? Потому что не было информации, кто ударил. Удар был 100%. Люди действительно погибли. Все Центр примирения. Представляешь, какой центр примирения, если он опровергает то, что... Тогда можно вообще не париться. Ну, стреляют друг в друга, мы тут примирились и все нормально. Никто не стреляет, глаза закрыли, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. Понятно, что если бы это разбомбили силы, силы коалиции, то Центр примирения сразу бы заорал, мгновенно. Значит, тут три варианта, это либо наши, либо турки, либо ваша раса. Все. То есть, в любом другом случае, это был бы такой крик, жучайший просто. Поэтому, ну, турок, скорее всего, можно исключить. Поэтому посмотрим, что из этого получится. А вот в Испании мужчина с ножом напал на полицейских, задержан задержанных, и об этом сообщил глава МВД Испании. Саида. Ну да, ранил одного полицейского, кричал Аллах Акбар. Ну, в общем, причем это произошло не в Испании, надо сказать. Это произошло на границе, я так понимаю, там, где Сеута граничит с Марокко. ну, Африканская территория Испании. И какой-то мужик прибежал с Марокко, стукнул полицейских ножом. Теперь его скрутили и отбывать он будет в тюрьме Испании. Представляешь, какой кайф, мужикой. То есть я напоминаю, что когда человека сажают в Андоре, когда человек сажают в тюрьму в Андоре, в Андоре нет тюрьм, да, она находится под двумя управлениями, то есть католическое управление, это испанское, а светское управление Французская, то есть президент Франции там что-то 2 евро получает, так же, как и каталанский епископ, за то, что они управляют, правда, они там ни разу не были. Но так там, если человек попадается и должен отбывать в тюрьме, у него на выбор он может отбывать в испанской тюрьме, а может во французской. Так вот, не было ни одного, кто захотел бы отбывать во французской, даже если он француз. Потому что в испанской стюрьме кормят хорошо, там лучше футбол можно играть без ограничений, ну и вообще условия содержания гораздо лучше. Но самое главное, свободу, то есть внутренние дворы, футбол, там, прогулки какие-то невероятные, в общем, чуть ли не с экскурсиями. Поэтому, в общем-то, вот этот человек, который стукнул полицейского ножом, прибежав с территории Марокко, ну, в общем-то, может быть, и выиграл. Да. Ну, да. А вот с темой вот тюрем тут э, соратник в чате э, задает вопрос. Да, я, извини, я тут для себя написал, что помнишь, как барон Минхаузен объявлял войну Англии, а это объявил войну Испании. Ну, фактически это вторжение, представляешь, ножом. Ну, как раз. <coughs> да. Вот э, спрашивает э, Ристи Кристи, Вячеслав, что бы он делать с детьми коррупционеров, которые сами не воровали, но имели выгоду? Ну что, ну, мы же говорили об этом миллион раз, если те наворованные деньги, которые есть, вернуты, никакие к ним вопросы. Если наворованные деньги не вернут, очень много вопросов, как это так? Вы их законно получили? Нет. Ну все, верните, и все, и к вам нет претензий никаких. В том числе и с точки зрения иллюстрации, никаких претензий не будет. Если правильное поведение даст возможность использовать этих людей. И проблем будет, кстати, очень серьезная, поскольку у нас мало кадров, реально, очень мало, потому что ну, народное население стареет, обучение ужасное. Дети коррупционеров получают исключительное обучение. Они на Западе где-то обучаются. Кто-то из них захочет жить в России, да? кто-то из них захочет пойти честным путем. Что же, мы их отторгнем, что ли? Скажем, слышь, ты нам не нужен такой специалист, но у тебя, у тебя папа плохой был. Ну и пусть. Какая разница, какой у него был папа. Главное, он нормальный специалист, и он сам все как бы прекрасно понимает. Поэтому я думаю, что как-то двух мнений-то быть не может. Если мы начнем таким образом карать, то мы... Я не знаю, там, до седьмого колена. Нет, есть определенные люди, конечно, которые находятся на самом верху. Но я думаю, что их дети и, и, и не останутся здесь. Я думаю, ну, потому что у них такие фамилии, да, ты что, думаешь, семья Путина здесь будет жить, что ли? Ну, с такой фамилией куда? Не, с такой фамилией, если не имеешь отношения к Путину, может быть, и, и нормально, да, а вот если имеешь отношение, конечно, я думаю, будет не очень хорошо. Американский корабль открыл предупредительный огонь по иранскому судну. Да, представляешь, если мы помним э, уход Барака Обамы за два дня, нет, даже не за два, 14 числа, 14-20, э, все, если э, все, да, 20 января, а э, 14-го, кажется, или 11-го... Тоже был инцидент. То есть предыдущий инцидент, какой был, где-то осенью, когда был приказ ни в коем случае в иранцев не стрелять, какие-то катера окружили боевой корабль, привезли, привели его в порт, но потом выпустили и все. То уже в январе осадили выстрелами. Ну, имея в виду, что пусть Обама президент, но он недолго будет, пока Разберутся, выгнать не успеют, станет президентом Трамп, все поменяется, все будет нормально. Так, собственно, и случилось, никого не выгнали тогда. И это, в общем-то, последствия того, что никого не выгнали, все прекрасно понимают, что можно по иранским кораблям стрелять. Ну, терам, кораблям и так далее, если они ведут себя неправильно. И обрати внимание, иранские корабли-катера стали вести себя очень правильно потому что они знают, что по ним будут пулять. CNN отметил, что Тиллерсон может уйти в отставку из-за недовольства Трампа. Ну, не знаю, я вот в данном случае не полагался бы на мнение CNN. И тут обсуждают уже в Совете Федерации, что будет, если он идет, какая глупость. Вот, вот где уж геополитики в Совете Федерации собрались. Да? Вот Трамп предложил расследовать вмешательство Украины в выборы США. Это на самом деле не так. На самом деле он написал в Твиттере а, украинская попытка подорвать кампанию Трампа. «Тихая работа по продвижению Клинтон». Так где же расследование генпрокурора? Это не обращение к Украине и не наезд на Украину. Это наезд на генпрокуратуру и на а, двойные стандарты. Понимаешь, вот и все. То есть Трамп таким образом... А, на Украину сильно напряглись. Посольство Украины ответило на обвинение в вмешательстве в выборы в США. и не Это не мы. Ну, по-другому же они не могли сказать, да? И Лешко ответил э, на обвинение с Трампа э, в адрес Украины. Он сказал, что... Так-так-так, э, господи. Это очень плохой для нас сигнал. Ну, не надо так переживать, это не для Украины сигнал. Это, это сигнал, это, это внутренняя разборка. Трамп вообще про Украину, я думаю, что даже и не думал, когда там писали его, кто ему там в Твиттере пишет. То есть, если смотреть на все, что пишут в Твиттере, тогда от кофе-фе Трампа можно упасть в обморок. Да? Просто, блин, что же он имел в виду-то? Про кофе-фе, тогда все бразильцы должны повеситься там, кто еще там, колумбийцы, где там еще кофе выращивают во всех местах. Вот, так что, это, это разборка между своими и Украиной, там так, престижной, некоренной. Меркель и Макрон потребовали прекратить огонь в Донбассе, правда, кого потребовали, непонятно. Потреблены во время телефонного переговора Порошенко, Путин, там, Макрон, Меркель. И Макрон, он такой убежденный, что вот до этого требовали плохо, а теперь вот он Макрон пришел, у него же с Путиным есть контакт. И он думает, вот сейчас я потребую, и это будет крайнее слово, как в Кинзадзе. Не будет. Ну, Макрон себя демонстрирует как очень молодого политика. Вроде возраст уже под 40 лет, а демонстрирует себя прям как юноша. Какой-то юношеский максимализм. Молодые люди, кто начинает заниматься политикой, я говорю, они, общаясь с кем-то более взрослым, и видя, что они как-то вот как пластилин, под это гнутся. Они думают, что можно слепить все, что угодно. И когда им выкатывают когда-то. Ну, то есть, как в политике, когда тебе по барабану, понимаешь, тогда ты говоришь, да, да, отлично, да, прекрасно, вы молодец такой. Вот, вот так и надо. А когда доходит до определенной черты, тогда сразу чека, вот так нет. А с Путиным до этой черты он еще не дошел, Макрон. Когда дойдет, он очень сильно удивится. Поэтому странно, вот это, то есть до него никто не требовал, он теперь потребовал. Такой молодец тот президент, который до него был, он такой хиляк, он такой могучий. А вот в Кремле рассказали, чем вызвана пробуксовка выполнения «Минска-2». И там они все, что касается содержания переговоров, мы изложили в нашем кратком сообщении. То есть, там, ситуация выполнения Минской договоренности продолжает буксовать. И, как отметил президент, вызвана бездействием Киева. А на самом деле, чем вызвана пробуксовка выполнения Минска-2? А? Как ты думаешь? Вот прям... Исходя из даже названия Минск-2. Да. Лукашенки. Лукашенко, нет, не Главное, здесь основной это номерок 2. Понимаешь, если есть 2, то может быть и 3, и 4, и 5, и 6. Понимаешь, вот Нюрнберга 2 не было. Раз, всех повесили, и все закончилось, понимаешь? А вот Минск 2, 3, 5, 7. То есть, это говорит о том, что можно, что хочешь. Ну, раз собрались, не получилось там. Два собрались, не получилось. Можно третий раз собраться. Я имею в виду, собрались уже не, не по разу. То есть, Минск-2, это не значит, что собрались второй раз. Это значит, что второй, второй этап переговоров прошел. Знаешь? Вот в чем дело. Поэтому может и Минск-3 быть, и Минск-5 и 18, может быть, Минск. И каждый это понимает, кроме Макрона. Кроме Макрона. Он считает, что его слово крайнее, а остальные все это понимают. А вот Савченко почти полминуты матом описывала политическую ситуацию в Украине. Ну, правильно, что же? Возможно. Не, ну, я думаю, а что, что это... Тут два варианта, либо это выскочило, либо это домашняя заготовка, и в том и в другом случае, в общем-то, это хорошо. Иногда стоит так разгрузиться и матом описать политическую ситуацию в стране. Иметь право, если бы кто-то другой описывал, да, там, гражданин Российской Федерации, ну, наверное, это было бы неправильно, я имею в виду, матом описывал бы политическую обстановку на Украине, а Савченко имеет право, на депутат, ну и вообще гражданин Украины, и сидел за Украину, воевал за Украину, так что имеет право. Порошенко назначил новую главу Госпогранслужбы. Так, сейчас. Да, тут старый, ну в смысле не старый, а бывший, я извиняюсь насчет старых, бывший глава госпогранслужбы упал в обморок, когда Лукашенко, то ли Лукашенко его так удивил, то ли женщина, которая с голой грудью забежала, мы рассказывали об этом, то ли еще... Какие-то вещи, что состояние здоровья, реально у него не очень хорошее, мы желаем ему здоровья. Ну, в общем-то, его отправили в отставку и на место его, значит, пришел начальник департамента оперативной деятельности ведомства, это уже ведомство. В общем, так что выбор падать. В присутственных местах не стоит, а то сразу отставка. И вот ФСБ пишет, Украина создала на границе с Крымом вербовочные пункты. То есть те граждане Крыма, которые возвращаются с Украины на родину, в Крым, на малую родину, они якобы проходят вербовку, там такие вербовочные пункты, где их их пытаются завербовать. Ну так, на скорую руку, прям там, что там париться? Зачем? Прям раз, там сразу давай, чук -чук, давай так. Вот так, так вот себе формула значит этого тринитротулола, да, динамита там, нитроглицерина. А вот это формула вечной жизни. Их, да. блин. А вот пранкеры позвонили главе Минэнерго США от имени Гройсмана. Мне странный вопрос задает Мальц. Как ты относишься к молодым девушкам и женщинам, которые ходят по улицам в трусах? Ты считаешь этих обладательниц голых задниц потерявшими стыд и совесть после женского рода? Почему? Ну, я, в общем-то взрослый мужчина и как бы смотря какая задница в трусах да и кроме всего прочего ну я не думаю что потеря стыда заключается в хождении в трусах без трусов это наверное да хотя тоже не факт как-то вот эти вещи меня не волнует я особо сильно не никак никогда а, не Сказать, не парился из-за этого, да, Я помню в девяносто первом году по Саратскому мосту с пляжа это километр 700 метров надо идти с пляжа, который в центре Волги, а, девушки стали ходить а, с обнаженной грудью, то есть такие, да. Ну это модно было такие раскрепощенные, да, вот они такие ходили и водители, которые ехали а, мост три полосы всего, во все стороны, то есть всего три полосы. Одна в центре, которая, как правило, реверсная, да, она да, реверсная, да. но это сейчас реверсная, тогда она такая была, не использовалась, то есть по ней запрещено было ездить, а разметкой она отрезалась. Это туда, это сюда. И вот люди едут, посматривают все в окошко, да, идут такие девушки и вовремя некоторые не могли затормозить. Вот я посмотрел, но всегда вовремя тормозил. Так что это вот мое особое. У меня, правда, случай, поэтому этому есть один интересный как-нибудь. Я расскажу так. Был такой. По поводу пранкеров. Да, пранкеры позвонили главе Минеэнерго США от имени гросман И так это все распространили в России. Я так понимаю, что они действуют, ну, как бы подпитываются там из кремлевской администрации, я уж не знаю, информацией, деньгами, чем они там подпитываются. Ну, вот это неинтересно. Понимаешь? То есть они там раскрутили его, чтобы он сказал то, что он и так говорит в эфире. Это было бы интересно, если бы они могли раскрутить кого-то на какие-то действия. Тогда бы это было интересно. Если бы пранкер, представившись, кем-то позвонил и заставил кого-то выпустить из тюрьмы. Или еще что-то. Вот это было бы интересно. Это была бы классная, красивая работа. Да? А то, что они позвонили кому-то там в США и что. Я сейчас позвоню, куда угодно. Буду, если знать Телефон. И ради бога, кем угодно могу прикинуться. Просто мне это неинтересно. Ну, тогда они уже, наверное, стали политиками. Сразу же, если А Дуда подписал скандальный закон о судебной реформе. Нет, тут еще в Латвии задержали гражданина России за беспилотник. Представляешь, но это не потому, что в Латвии они запрещены, а потому, что он э, рядом с... Э, министерством там летал до да, созданием Министерства обороны а это вот как раз то здание где нельзя ближе 50 метров подлетать а он подлетел поэтому задержали Да, Дуда подписал скандальный закон о судебной реформе сейчас там наверное да, все будет кипеть там и так наколено все, а вот Песков заявил, Путин не принимал решений об ответных мерах к Польше ну потому что Заявлено было, что в Совете Федерации а, там люди кричат, надо там, на Варшаву, да, там, патриотизм калеки, там, там, на Белград, это, на Варшаву. А Путин не принял пока еще решение, пока он в размышлениях. А уж как примет, в гей и какое решение примет? Никакого. Что можно сделать с Польшей? Напасть на Польшу? На страну Евросоюза и страну НАТО? Там отозвать посла, ну а кому от этого будет хуже? Полякам? Навряд ли. Что можно сделать с Польшей? Как та злая собака откусить себе яйца? От злости, да? От такой неизбывной. Ничего ты с Польшей не делаешь. Максимум, что мог Путин сделать с Польшей, это не брать польские яблоки, он уже сделал. А может еще Польшу газ не будет давать? Ну давай, ну-ну. Это как раз вот те самые яйца, которые придется собаке откусить, то есть ограничить в Польшу подачу газа, нефти по этой трубе, там, чтобы этот повесился от жлобы, как его этот. Ну, Миллер-то это понятно, а это его дружок, который все в газовую трубу пытается и, и, в, нефть, и в нефтяную туда власть. С Роснефти Сечин, конечно, чтобы он <клышь> удавился там. Давай, Володь. А кстати, по поводу беспилотника, то бишь дрона, у них это... Вызывает опасения только когда около Министерства обороны летает. Да, Он, да нас, конечно, что, что, да. Да, да ребенок запускает сейчас любой беспилотник, любой. Уже да, уже все. Надо его зарегистрировать в ФСБ. Вот был недавно случай в прошлым летом, когда отдыхающий просто решил позабавляться на пляже. Он запустил свой беспилотник и тут же попал в лапы охранников какой-то секретной даче местного mm -hmm. так сказать, главы администрации, который очень не хотел, чтобы про его дачу кто-то там знал, хотя она стоит у всех там на виду. Так человек посадили на 10 суток, и он, в общем-то, ну, потерял можно сказать, отпуск и настроение, а семья была в очень большом расстройстве, естественно. Так ни за что человек сидел 10 суток. Как мне пишут, ты нас бросил. Я вас не бросил, потому что я каждый вечер... А это, кстати, поверьте, не очень просто. Сейчас выхожу в эфир. И каждый вечер делаю передачи. Вполне полноценные. И мы это было наше сознательное решение. Поскольку было понятно, что я сяду. И мое, кстати, так сказать, видение было, что лучше сесть. Но масса людей, которые так сказать, внушили мне, что лучше, если я буду делать передачу, если мы создадим некую систему управления, чем я буду сидеть в тюряге, и конечно, это будет определенное, так сказать, определенный накал страстей, но почему-то они меня разуверили, они объяснили, что наверное, это будет все-таки на раннем этапе накал страстей, а потом и так далее. А так мысль скрыться была, первоначально давно уже была скрыться к 4 июля, я говорил, ну, Ленин к четвертому, здесь к второму в Шалаше, ну как бы недалеко где-то от Москвы перекрыться и даже мы в общем-то опробовали систему, при которой... В записи вещать, потому что прямое вещание было бы невозможно, ну там через VPN эти, но они все равно нашли, а в записи можно было, но потом поняли, что не будет интерактива, то есть люди как раз будут чувствовать себя брошенными, если будет в записи, поэтому приняли решение сделать так, чтобы было в прямом эфире. А вот Совет Федерации выдвинул инициативу ввести санкции в отношении Варшавы за принятие поправок. Да, не, ну мы это вот говорили сейчас как раз. Да, про как раз про Путина мы говорили, и это как раз с Советом Федерации связано. Совет Федерации хочет санкции, а Путин вот ждет. Понимаешь, это так вот, это знаешь как э, пугают обычно, там, как кто-то там, дайте, я его сейчас замочу. Не-не-не, подожди, подожди, Не, дайте мне его. Держите там, меня 5, да, да, держите, да, меня 7 могучих мужиков. Вот это приблизительно то же самое. Так и выглядит. Вот Путин, Путин сдерживает. СПЧ обязал Россию выплатить одному из убийц Немцову 6 тысяч евро. Представляешь, то есть за те условия содержания и запытки и так далее. Ну, не густо, 6 тысяч евро. Но меня в данном э, вещи э, другое удивило. Это Лайф написал. Я, я повторяю, ИСПЧ обязал Россию выплатить одному из убийц Немцова 6 тысяч евро. Почему они убийцы называют? Я напоминаю, что э, в соответствии с частью первой статьи 49 Конституции РФ, Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральном законном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Приговор не вступил в законную силу. Поэтому я думаю, что этот в человек, Тамерлан Искерханов, который приговорил к 14 годам решение свободы, но приговор в силу не вступил, может еще и к лайф обратиться, может из них что-то еще получит, к этим 6 тысячам. Причем это единственное средство массовой информации, которое так написал. Все остальные написали осужденный, туда-сюда, ну, другими словами. Задержаны в Турции девочки из России запретили выезд из страны. Да, я помню, что вчера об этом писали. Несколько дней подряд писали о том, что Рамзан Кадыров поможет, что он все решил. И вот он все решил, и ребенка отдали родителю. И такой вот фиаско. На границе говорит, да не мы не выпустим, наверное. И нам пофигу все. И инстаграм Кадырова уж точно там в Турции пофигу. То есть... Турецкие бюрократы оказались сильнее. Я понимаю, что можно сейчас сказать, что и я могу сказать, что все сейчас я все вопросы с этой девочкой решу, да, и не, не прикасаясь к этому, да, потому что ну рано или поздно ее выпустят. И понятно, очень многие в России политики так и решают вопросы. То есть они говорят: да, мы решим, потому что они знают, что он рано или поздно решится вопросы именно в этом направлении. Ну, как Мускальков, который решал вопрос с тем, чтобы выпустить инвалиды, да, колясочника из -с -с тюрьмы. Ну, Что бы он делал в тюрьме? Я обездвиженный инвалид, кто бы за ним там ухаживал. Так, так и здесь. То есть девочку, конечно, рано или поздно выпустит. А вот Минпериолога посчитала, сколько россиян испытывают на себе негативное влияние плохой экологии. 89 миллионов человек. Представляешь, вот как они их считали, я не знаю. Я думаю, что все. А вот Москалькова, про которую мы сказали, призвала создать экологический кодекс РФ. Кстати, экологические законы, которые были при Ельцине, они более-менее человеческие были. А Путин все это отменил. Абсолютно все. Так что, ну и будет кодекс этот и что. Когда нужно будет путинским дружкам что-то решить, а кодекс, не кодекс, они все решат. И вот Москальков выступил за амнистию, получившим паспорта с ошибками. Это в 90-е годы люди получили паспорта и теперь не являются гражданами России. Им какая-то амнистия, что они совершили, зачем им амнистия? Я вообще удивляюсь, почему эти люди еще не подали в суд в европейский, не схерачили с путинцев деньги за это, за то, что они в голову там компостируют. Какая разница, это государство выдало паспорта? Да. Что оно имело в виду? Это государство, когда выдавало что-то, гражданин России или это хрен с горы магнитной. Кому оно выдавало паспорт? Хрен с горы магнитной. Поэтому это вообще просто жесть какая-то, Это вот потрясающе. Надо попробовать отсудить, я думаю, что кто-то из наших адвокатов, возьмите, свяжитесь с этими людьми, можно охерачить так, на такие деньги просто космические, я бы очень был счастлив, чтобы этим людям за все их мытарство с этого путинского государства что-нибудь привалило, а еще Маскалькова заступится за инвалидов, получивших травму на производстве, кто-то пиарит недуром эту дамочку, Просто так у нас время, а тут еще да, целый Сейчас подожди, я а, посмотрю еще. А, вот важные такие вещи. Давай ты вопрос тогда. Да, Гюля Гюля спрашивает, сегодня на учениях, даже не что сообщает, что сегодня на учениях Южной Сети российские войска заняли часть Грузии вместе с частью нефтепровода Баку-Супса. Комментировать. Ну, хочу комментировать. Вы вспомните помните, как э, на Украину приехали десантники, которые заблудились. Ну это такие же заблудшие. Причем я не иронизирую, я вполне вообще допускаю, что они заблудились реально. Просто, ну потому что ну такая армия, вы же сами знаете. Ну я иронизирую относительно того, что они заблудились на Украине, конечно, там не заблудились. И, а здесь я не знаю, что было. Вполне я допускаю, что им пофигу, и они зашли. Но также и допускаю, что они зашли, потому что они не знали, куда идут, а они потерялись. Ну, компасом не владеют бедологи. Я без иронии говорю, вполне допускаю, что такой непрофессионализм. Да, вот. И Следственный комитет начал проверку откровенной фотосессии в храме в Татарстане. Представляешь, там девушка в платье в прозрачном, а под платьем купальник, 23-летняя модель, так сфотографировалась. И вот удивительно, да, И говорит, в связи с тем, что в действиях автора фотосессии могут быть признаки состава преступления по статье нарушения прав, на свободу совести и вероисповедований следственными органами значит, следственные проверки. Я сразу вспомнил то стихотворение. Охуели, охуели, зайцы прыгали и пели. То есть это вот такие зайцы в следственном комитете. Просто что в башке у этих людей? Кто-то сфотографировался в храме. Там в храме кто-то какие-то претензии предъявлял. Может там не было никого народу. Как можно повлиять на чувство верующих? А кто знает, вот я сейчас сделаю фотографию в храме, там, грубо говоря, любую, там, я не знаю, в черт обрежусь, и это в фотошопе сделают ну, в это, не в настоящем храме, а просто поставлю свое изображение, что я таким чувством верующих оскорблю таким образом. Вот в храме Христа Спасителя сейчас изображусь там как то с гармошкой, там, я не знаю, с рогами, чем хочешь. Можно чувствуяющих верующих так оскорбить? Во-вторых, почему а, Следственный комитет такие вещи распространяет? Ну, то есть, вот то, что он делает, это распространение. Они часто привлекают людей за распространение чего-то, а Берут это с закрытой странички. Закрытая страничка, не видел никто, они взяли и, и говорят, так, мы тебя за распространение будем судить. Таким образом распространяют, потому что ну, следователь, там, прокурор, адвокат, судья и так далее, свидетели, и все знают, о чем речь. Это распространение, да, распространение. Зачем вы это делаете? вопрос? То есть, потрясающая ситуация. Доведены уже до края, маразм настолько уже крепчает, что просто вообще. То есть, если ты сделаешь калаш где-то, это оскорбление чувств верующих или нет? Нет, нет. А если ты придешь в пустую церковь там сфотографируешься, это оскорбление. Какая разница? Вот одна этаж будет фотография. Только одна калаш, там какой-то, ну не калаш, а в фотошопе. Ты взял человека туда, наложил и все. А другая реальная. Человек не может понять, какая реальная. А почему вы у верующих-то не спросите самих? И это понятно. Я верующий, меня это совершенно не оскорбляет, мне совершенно пофиг. Меня Гундяев оскорбляет. Вот кто меня оскорбляет во всю спину. А эти, что меня оскорбляют? Ну Пришла девчонка, даже если она пришла в храм, сфотографировалась там. Какие вопросы? К ней может вопрос задать, что почему у нее башка не покрыта была, да, что у нее платье прозрачное, ну что, боженька там? Под юбкой ничего у нее не видел никогда, что О чем речь вообще? Пусть посмотрит фильм Народ против Ларри Флинта. Ну да. Ну э, да. проще Как ну надо да. с властями разговаривать в таких случаях. Наш зритель Дмитрий э, отличное предложение выдвигает по поводу э, YouTube. Я более мягкие формы прочитаю. Надо фигачить мотивированные гневные письма в американский офис, офис YouTube. Есть будет хоть 10 тысяч, они. А Хрен отвертится. Навального и Камикадзе подключить. А если, если будет хоть 10 тысяч этих писем, они хрен отвертятся. Да. Вот э, Совет Федерации поддержал изменение порядка выборов главы э, Академии наук российской. Порядок будет такой. вот избирать всем скопом, а потом это будет утверждать. То есть представляет президент все избирают, а потом он утверждает. То есть фактически президент назначает. Потому что после того, как представил Путин, я думаю, кто там. Представляешь, какая, какая жизнь? Ну посмотрим, кого Ковальчук будет дружок его. Ну брат дружка, вернее, лучшего. Или, или другой человек, которого мы называли. Друг уже не Путина, а Вячеслава Викторовича, да? Посмотрим. А Софет поддержал изменения. Да и... это мы уже читали. Вот Госдума праве билеты станут дешевле на тысячи, Заявила, да. На самом деле не об этом речь. Речь о том, что одобрил закон об отмене бесплатного паровоза багажа Совет Федерации. Тот закон, который Госдума приняла. А теперь Госдума говорит, что билеты станут дешевле. Ничего не станет дешевле. Просто бесплатного багажа не будет. А все будет то же самое. Придется еще за багаж доплачивать. Матвиенко потребовал наказать автора норматива о ручной кладе авиапассажиров. Там, в общем, все они требуют праведным гневом. Горят, но в результате мы платим все больше, больше и больше. А вот э, Минтранс просит исключить из бесплатной ручной клади пальто, телефоны, зонты. Как в том стишке, подайте шляпу и пальто, я ваши именины, да, так и здесь. Хозяйка, пирог с говном, котлеты, конины подайте шляпу и пальто, я ваши именины. Вот это про этих ребят, понимаешь, абсолютно точно. Потому что нам рассказывают о том, что они делают, чтобы это все было дешевле, а оказывается, со всех сторон они уже накидывают ты уже из-за трусы скоро будешь платить. Если в трусах, то все, надо платить. Платить деньги. А вы говорите, девушка в трусах. Вот пальто уже не полетит, сбросит. И лайф написали, ну естественно, что вот там на Западе пассажиры заставляют детей тащить чемоданы, чтобы не платить за багаж. Такой сразу вспоминается... Знаменитая да, картина. Там, тройка. Помнишь, там дети тащат это, там, в воду. Так, так и здесь. Вот. Аркадий Дворкович сказал переговоры по созданию второго лоукостера. Да не будет никакого второго лоукостера. Это загибается. Во, все, во всем мире это выгодно. Во всем мире это прибыльно. А здесь это убыточно. Если обычная авиакомпания, убыточная. Лоукостер вообще просто. Я не знаю... Вот так, давай тогда, наверное, завтра все это остальное. Вот очень хорошее, вот это обязательно надо. Мэр Мон-де-Марсан, Франция, публично съел крысу из-за проигрыша значит, парижского футбольного клуба «Париж-Сен-Жермен». От Испанской Барселоны. То есть, он убежден был, что французы выиграют. Французы проиграли, ему пришлось публично съесть крысу. Я думаю, защитники животных должны озаботиться. Но, надо сказать, слово, минимум, слово, слово человек держит, представляешь. Да. А, ну, давай посмотрим, что еще быстренько. Наверное, надо уже... нам. Да, надо почитать. Да, сейчас прям секунду только. Так. так, давай, донаты действительно. Все, мы пробежали вроде так. Нормально получилось. Получилось, нормально, так надо обновить. А. Андрюша из Нижнего Новгорода присылает помощь. Храм. Вовсе заброшен был, он пишет. Ну, вполне, я допускаю, Евгений. Привет, Жень. Надо как-то будет связаться. Попробуем и дозвониться. Джокер по присылает помощь, говорит, донат это дедушка Белковского. <с> да, да, да. <с> Анатолий из Ленинграда. Вячеслав, вам совсем не жалко Вову? Как он будет без яиц? <с> не знаю. Он, мне кажется, у него и сейчас уже, наверное, там не все в порядке с этим делом. Григорий присылает помощь. Владимир Владимирович. Пу, наш великий национальный лидер. Он старается ради народа. А вы нас, нас предатели. И пятая колонна. Пусть вечно нами правит Путин, Григорий. Помнишь, был хорошо, Григорий? Отлично, Кинстинтин. Такая была миниатюра. Так что, хорошо, Григорий. Только пусть вечно, если он будет править Путин, то в аду. Вечно только в одном месте можно быть вечно в аду, да. Поэтому я с вами абсолютно согласен, пусть он будет вечно в аду, и пусть он там правит вами. Как да, вечная да. игла для природы, да, которая да. никому не нужна. Владислав, касмер Хайма. Хайма. Да, Хайма. Да, да прибудет с нами сила. Спасибо. Анатолий из Ленинграда. Вячеслав, давайте после победы поговорим. Поощрим, а, по, поощрим ватникам. ватникам, раздадим им бесплатные портреты Вовы и Медведева. Мин, э, они повесят их и в, в угол и будут на них молиться, иначе куда есть э, деть, э, сотни портрет, портретов. Да? Я вам скажу, что ватники будут первые кричать, когда начнутся суды, они будут как требовать расправы над ними, самой жестокие, вы еще это все увидите. Николай Грибоедов, привет, Вячеслав. Привет. Алексей Ким и Артемка. Дядь Слава, часто вспоминаю свой э, сумасшедший сон. Если вы помните, мне снилось, что вы крестили евреев. Коран, да, да, Смешно. А теперь два раза в ночь приснилось, что надо убегать из Керчи очень срочно. Чему бы? К чему бы? Странно, да. Насчет э, евреев, которых крестил Слава Кораном, это интересно. Это мы, мы теперь даже знаем о чем это А вот насчет Керчи надо подумать Но спасибо это, это правда интересно Печеный хлебушек присылает помощь Планируете ли вы учитывать всех Кто вам помогал ранее и помогает сейчас Материально или через кривую Или через кривую систему Рифкоинов Писать в каждом сообщении в Свою почту плохой выход Да может быть может быть, вы и правы. Предложите какой-то другой вариант. Мы с удовольствием, вот тот вариант, который вы предложите, мы его обсудим. И я думаю, что если он будет нормальный, мы его примем. С очень большим удовольствием, потому что действительно система учета кривая. Я с вами абсолютно согласен. Но она может быть кривая еще по той простой причине, что многие ну, по понятным причинам не хотят, чтобы как-то учитывали, да? Ну, вы нам подскажите выход. Владимир Саратов-Синтеза, давайте вступим да. в НАТО. Им новый член и нам, нам приятно. приятно да. Привет из Чувашии, не ждем, а готовимся. Спасибо. Виктор, на создание лагерного кооператива «Озеро» на, на Колыме зачислите в рековины. Да, спасибо. Мастер спорта по терроризму. Обсуждение дебатов Гиркиным и Калашниковым — это шедевр для, для два спага да. пара. Игорек с рыбьими глазами нарисовал Лешу Осликом, который в, зо, э, в, в экономике не шарит. А они там два э, стратега, один стратег хуже, а уже нарулил. Уже нарулил, да. Кубанец, пусть тот смелый идет. Ну у Тес тот зайдет. Пусть тот смело идет, но утюс тот зайдет чутким умом в вершине, э, к вершине, к вершине при, э, приляжет. И утес утес великий велика, все что думал Великан думался. все что думал Степан все тому смельчаку перескажет. Да, спасибо, Юрец Испания. Хунта привет, осталось почти сто дней до приказа, да. надо успеть накопить рифкоины. Слава, я думаю, мы прорвемся, прорвемся. на двой гроб Путлера. Угу. Спасибо. Антон Наумов. Вячеслав, вы читали письмо с темой знак? Я на почту отправлял. Да, да, спасибо. Вячеслав Вове персонально на черенок от лопаты. В... и три точки, Да, спасибо. Владимир Исаратов, Синтеза. Хунта, привет. Вячеслав, привет. Здоровья, успехов. Большой... Бывший оргсинтез, сейчас... Таксист. Таксист. Да. Спасибо, Вов. Букашка... Я собака, ты, ты собаева, точка, друг. Не может прочитать. Какое-то очень длинное слово. Владимир Опять. А, нет, вот... Букин пишет. Букин. Добрый день. А что там за аутист за кадром? Часто повторяет новости за вами. Не, он, он, он, он чат читает, он же читает чат, это очень трудная работа, и еще со мной общается, то есть как Юлий Цезарь. Так, скажите, шут... у него есть у него уникальное чувство юмора, кстати, очень такое английское, иногда такое скажет, я прям падаю. Александр, думали вы, что 5.11 появится поддельный сайт РПД подготовка. дайте инструкции, как проверить подлинность сертификата». Да, это интересная тем мы об этом не думали. Но сейчас мы посоветуемся с айтишниками, они, надеюсь, нас слышат и посмотреть. Да, да. Вот тут какой-то тролль Дикурла. Дикурла. Дикурла Мальцев, проект Кремля, очередной раз подозрение проект Кремля для управляемого выпуска паров свисток. И какой же это выпуск паров свисток? Интересно. О чем вообще он говорит? Странный товарищ. Александр 11 на общий дел. Месть победим. Павел Спасибо. Зеленограда без подписи присылает помощь. Спасибо, Спасибо, Павел. Михаил Горбачев на солдатскую кашу из топора. Жду, Жду, готов. готов. Спасибо. Кирилл зеленограда за нормальный интернет. Дед Марин, без подписи, спасибо. Алекс Газдепович, товарищ <сёк> Ленин Вячеслав, у меня нет российского паспорта, приезд в Россию мне не светит. Как вам помочь, э, с, окромя финансовую из дальнего Газдеповского зарубежья? Да это много вариантов есть, вы с нами свяжитесь, мы обязательно, э, лучше всего почту... Давайте я завтра скажу, сейчас прям помечу, какую-то эту секретную почту откроем, которую сейчас трудно взломать. И напишите нам, и другие люди тоже могут писать. Завтра я скажу вам номер. Мы, собственно, ее открыли уже, но что-то я номер, честно говоря, не запомнил. Соглядатый, Вячеслав, вы часто говорите о прямой демократии, но ситуация с накрутками на YouTube вызывает показывать ненадежность электронной системы подсчета. Как ваша система будет защищаться от накрутки и злоупотребления? Очень просто. Открытая система. То есть, голосование прямое и открытое. Каждый может посмотреть, как он голосовал. Такую, такую систему никак нельзя взломать и что-то другое написать. Ну Ты взломал, тут же она пришла в соответствие. Это же От... главная открытость. Чего они боятся? Они боятся темноты, то есть света. Они там где-то под столом, под одеялом что-то делают и очень боятся света. Надо, чтобы все делалось открыто. Мы же не боимся друг друга. Мы готовы друг другу сказать все в глаза. 25 регион. Власть народу. Позор и забвение уродом. Здорово, спасибо. Шарапов присылает в общак. Спасибо. Аллигатор Арсеньев. Отправляю вам очередное скромное 111 да, вот его почта. Моя, Моя родная, родная тетя с 78 -го года живет в Каунасе. Но, к моему сожалению, она ватница. И еще, И еще та. Да. Верит Пу. Ее не прошибешь. Что делать? Ну, время покажет. Время прошибет. Конечно, если она живет в Каунасе, гуляет по лейс да, и, и, и нормально, там. если бы она жила в Пырловке, ну, наверное, у нее были бы другие представления. Город Артем, Виктор и я. Зажигайте, иначе еще дольше всем нашим. Да, спасибо. Алексей да. Руванцев. Mm -hmm. Передайте привет Вышний Волочок Вике, Стасу, Виктору и Алексею. Передаю. И а, тот же Алексей... Пару взнос присылает еще. Спасибо. спасибо. Все Ангелина. это мы уже читали, Ангелина. Спасибо. Так, и давай еще пару, наверное, прочитаем. Мальцев сколько дней до революции? 102. Ну, надеюсь, может быть и меньше. Уж ждать, честно говоря, мочи нету. Вот про билеты прошу, это хорошо, но почему такие дорогие поезда, РЖД уже на частный, не частный, э, РЖД что, частная контора уже стала? Если бы частная контора, может быть и не такой, э, такие дорогие были бы билеты. Люди собирают бабки просто, то есть то, что э, приносит э, убытки, но должно быть в этой системе, оно отбрасывается. И если, допустим, вот электрички, они там убыточные или не сильно прибыльные, ну там их ремонтировать надо, ну короче 0 на 0 выходит, ну там может быть какая-то микро прибыль, нафиг она им нужна, очень много затрат, организация всего этого, они просто отбросили, это как ящериц хвост и все, и занимаются тем, что прибыльно, прибыльно перевозка грузов, пассажирские перевозки тоже не очень прибыльно, поэтому тоже на них наплевать, они взяли бешеные деньги, влупили за проезд, да, если вот мы планировали когда ехать в Владивосток. Ну, смотри, билет на поезде. Это в Владивосток дороже, чем на самолете стоит. Можете себе представить. Плацкарте протрястись. Э, дороже, чем на самолете долететь. Безумие просто. О чем речь? Виктор спрашивает. Народный дом работает? Можно прийти? Да, работает и можно прийти. Сейчас, конечно, будем тут там как бы переезжать. И вам просим еще раз. Вас просим помочь э, с тем, чтобы найти, куда переезжать прямо в ближайшее время. Нам это нужно. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Не забывайте, пожалуйста, про прогулки а, свободных людей. Про окупай. Окупай обязательно. В да? окупай в Москве. Поддерживайте соратников. Пишите письма полицозаключенному. Да, Алексею, реквизиты. политику обязательно. Все реквизиты есть у нас там. Надо еще в описании повесить снова. Так что спасибо, спасибо до свидания. свидания.